Привет, девчонки! Это видео специально для проекта Валим из офиса. И сегодня я расскажу вам про интересный сервис, с помощью которого вы сможете легко и с удовольствием управлять своим аккаунтом в Инстаграме. Особенно если вы Инстаграмом пользуетесь не только для личных целей, но и для целей продвижения каких-либо групп, страниц, то вам будет очень интересно. Все мы знаем, что удобно пользоваться Инстаграмом со своего смартфона, но не очень удобно им оттуда управлять. Этот сервис как раз поможет решить эту проблему. Итак, регистрируемся, точнее входим на страничку сервиса с помощью своего инст, э, аккаунта в Инстаграме. И что я могу делать с помощью сервиса Icon Square? Первая вкладочка Viewer. И здесь вы в разном виде можете осмотреть свою ленту новостей. Если в телефоне вы ее просматриваете по одной фотографии, листаете, пока дойдете до чего-то интересного и полезного, то здесь вот сразу видите всю свою ленту можно ее включить вот в таком виде а можно вот в таком виде сразу с комментариями соответственно отсюда можно сразу и комментировать ее тут же увидите тоже в разных вариантах свой аккаунт кому поставили лайки Здесь можно посмотреть ваших фолловеров, тех, у кого вы фолловер, и популярное. Все, как обычно через смартфон, только в более удобном виде. Следующая вкладка – статистика. Здесь можно посмотреть, кто на вас подписался за последнее время, кто от вас подписался, как выросло количество подписчиков. И различные статистические данные, как-то сколько вы поставили лайков, сколько вам поставили э, взаимно лайков и так далее. Здесь каждый найдет то, что ему интересно. Вкладка Снайпшот. Это вкладка, которая те же, э, точнее, разные статистические данные, интересные как вам, так и могут быть интересны вашим подписчикам. Она их оформляет в разном виде. И вы можете этими данными делиться. Вкладка «Менедж». Что тут можно увидеть? Здесь можно ответить на комментарии к последним пяти вашим постам. Вот ровно пять постов последних. А также можно написать в «Директ». Опять же, можно это сделать с телефона, но здесь это делать гораздо подручнее. Вкладка «Промоут». Очень полезная вкладка. Здесь вы можете заниматься именно продвижением своего аккаунта. С помощью этого сервиса вас, ваши фотографии могут просматривать и комментировать люди, которые не зарегистрированы в Инстаграме. Также здесь можно сделать фотоколлаж, чтобы оформить им свою страничку в Фейсбуке. И можно сделать специальный виджет, с помощью которого будут, можно будет просматривать ваши фотографии с вашего сайта. Также можно поставить будет вот такую кнопочку у себя на блоге, у себя на сайте, чтобы люди подписывались на ваш аккаунт в Инстаграме. Так же, как они с, прямо с блога могут подписаться на ваши группы в соцсетях, на канал на YouTube. Также они смогут, подписаться на вас в Инстаграме. Последняя вкладочка контест. Это для тех, кто практикует различные конкурсы в Инстаграме. Но эта вкладка платная, при том, что сам сервис бесплатный. Поэтому. Поэтому про нее сейчас подробно рассказывать не буду. Изучить могут те, кто будет проводить конкурс. Итак, это было видео для тех, кто работает в Инстаграме, об очень интересном сервисе iPensquare, который позволяет легко и удобно управлять вашим аккаунтом в этой социальной сети. Ставьте лайк, если это было полезное видео. и До встречи в следующих видео. Узнай, как девушки начать работать на себя и получать от 30 тысяч рублей в месяц.